Мир. Это снова я, снова тесты, снова лыжи High Performance, и честно не знаю, но это точно не хай себе перформанс какой-то был просто полный, никакого High Performance да мне было точно вообще ни, ни разу. У лыж, в общем-то, две проблемы, проблемы, в общем-то, следующие, лыжи абсолютно не хотят идти не в свой поворот, вот вообще никак, только с боковым проскальзыванием можно их туда засунуть. То есть э, затыкаться в коротком повороте на них очень дискомфортно Очень дискомфортно, они разбегаются, их надо очень контролировать Они чуткие ко всему, потому что, в общем, они зарезаться не хотят Прогибаться в поворот не хотят Носок у них не работает в этот момент абсолютно, никак, вообще ничем. На выходе из такого короткого поворота Они то ли, я не знаю, что, то ли там уже как-то то ли как-то у них хватки не хватает, то ли жесткость у них задника большая, они срываются, тоже, в общем-то, уходит боковое проскальзывание. При этом упасят в ноги, вообще, мама, не горюй. И просто зубодробительный агрегат абсолютно, совершенно, 100%. В общем, у них, видимо, high-performance вот. На своем повороте, то есть на достаточно быстром повороте, там, радиусов, там, 16 метров, там, плюс, скажем так, они реально нестабильны, потому что они кривые, у них не соответствует, видимо, радиусу жесткости. Вот, это какая-то проблема такая у некоторых компаний существует. том, что я могу сказать честно, на момент вот этого съемки, этого видео, я не знаю, что это за лыжи, они для меня были в черном цвете, под номером 708. Вот. У них не соответствует форма жесткости и радиусу никак. Вот, и поэтому они нестабильны нестабильно, серьезно, в общем-то и поэтому как бы на скорости они ну, то есть, ну, как-то, я не знаю, надо их очень четко контролировать, очень четко пригружать, я не понял того места, куда надо их пригружать, той, той точки, то есть это и не центр, и не носы, и не задники, вот, и ну, куда-то надо, но я за этот короткий склон не нашел, и, честно говоря, по катанию этих лышей не хочу больше с ними встречаться, и не хочу я разгадывать эту загадку, в общем, это не тот ребус, который мне реально интересен вот Советовать я никому их с травмами ясной памяти не буду И обходите их стороной, держите их подальше Вообще близко к ним подходите, руки не берите Вот Пойду попробую следующие Может как-то все-таки у меня надежда в присутствии нормальных людей Здраво-положестроения появится, вернется ко мне вот, Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки Находите на сайт, следите новостями Но больше катайтесь Меньше зависайте в интернетах. На самом деле я буду вам, то есть я вам настоятельно рекомендую не смотреть вот эти вот там тесты обзора, реально самим тесты, тем более, что тестовых центров, доступных в России, появляются, скажем, в нем все больше и больше. Вот, не брезгуйте, не жалейте на это время. Это действительно интересно и откроет вам личное понимание о том, какие же бывают. и как вообще, что такое, что такое, какое катание бывает, какие лыжи бывают, как выбирать, что такое хорошо, что такое плохо. Все, больше катайтесь, пока, встретимся на склоне.